И всем привет. Вроде бы звук починился, нет? Там еще будут наливы мухи звуките, идти, это очень плохо. Я не знаю, как починить. Поэтому, извините. Постараюсь как там. Так, вот ты сюда идёшь. Поздно выстроить. Ну что ж, я отключаюсь. нет стоп я не могу придать сейчас о все починилось лично все наконец то не ново друзья что сейчас два зрителя смотрят неужели что-то не заметит на меня это что я не позорю все знаю, знаю знаю строим новую базу потихонечку только так стоп горгулять вот э, нам нужно тоже пускать тихо тихо Там, пока что ничего не было все окей дальше классики одноглазые глазики вы можете обмануть над э, соперником Напасть именно на эту базу. Возможно, враг там И пострить зато карту. Возможно там еще враг тусится. И сделать моментальный урон. Так, конечно. Потово разделяем. Скажут. сок угромю, я скажу. Не напали, так скажу. Ай-яй-яй-яй. Макс, Лис, что ты будем делать? что не взрывается? Пострелы они уже взрывались. Взорвались. я это не нужен функцию. Не наверное, офиевший чувак. Наверное, хочет просто какой-нибудь друбить. Атакуй пополнил. А он меня задрал. Задрал! <с> да пожл ты! Нее, ну блин пожалуйста! ч ты думаете, гоблина, блин, ну уж умные Рубить. Нет. Ч он нам задумал? Ч, блин? Такая тактика? Три зрителя, блин, с кем я сражаюсь? С кем? Кто враг? Сова, пожалуйста, наблюдай за всеми наверное. Куда там победитель? Ну хоть штоб построить, блядь. Зачем? Да украшения. Я ж там коу за одну еще не ту взял. В принципе, атакуйте. Барабер. Бум. Брембум-брем-бум-берем. Вс! Тебя крышка, бро! Ты думаешь, будет крышка? Да, так, кстати, сейчас будут фарбовым кидаться. Не, точнее, напала меня с ордой. Поэтому по-быстрому урубать должно. Так, он такой ч за. чуваки, врубайте, по полной программе. А он уже тут. Хорошо. Так, по полной программе. Так, прыгайте. Прыгайте, фарболом кидайте, прыгайте. прыгайте. Рыгайте, барбонки да идти. Давай. Силам. Ух, слушайте, тут можно экономику врубать его. Ну, по тебе точно нужно. Там ну, закончить? Так, давай. Убать. Да вс. Ладно, отступайте, все на вазу. Нас слишком мало. А, Нет, там то напасть С фарболами Друзья, Но ну вы знаете, что у него есть фарбол Вот как я буду противостоять Все, на базу Мне плевать на него Реально он мощный стал С ордой Никак не остановить Живем так вот не считай все случаи Возможно, враг там еще что-то менять тактику тогда будем высасывать его хпшки до да крови блин не задрал за безумец атакуйте на него то туда то сюда блин так давайте высасывайте все давайте лось лось блин реально опасно три за а зачем так пугать давай, давай, давай. брак там а вдруг он уже там твои же магнитол как мне здраво то у меня туда то у меня сюда Живо, да? нам нужны камни что блин не так так вместе взяли ручки и вместе пошли так кстати добудьте мне тут эликсир немножко так что жули жевали эксир нуж по-быстрому Сделать. У нас просто куча аддексирована. Нужно ускорить. Так, ну, в принципе. Деф отца. И, в принципе, эту карту. Да, возможно, брак там еще. Че за... Может, по-быстрому там пострите, бра... пацаны. Нет его? Тогда на базу. называйте их он здесь. Такой, по полной программе. Давай. отступает, он понял, что там. Просто высасывать, он, он, он хочет новый такчу продумать Он высасывает все наши кпшки, окей Да будет так Так, думай, думай. Высасывает нас, думай Атака нужно делать, моментально Так, вы, не, нет, вы, вы Вы, вы идете сюда вот Вы там дефайте, пожалуйста нет, стоп, стоп, Сидим сюда, дальше так. Так, дайте мне, дайте мне этого чувака. Раз, два, все, разделяемся, нужно что-то думать. Так, кстати, прежде чем то, нужно базу построить еще новую. Так, я думаю, хватит. А вы здесь будете, ваш отряд, раз отряд, два отряд Ты тоже вместе с нами, вы охраняете, все, два отряда. Стоп что вы, блин, делаете? Я ж я ж не, не так, я отряд раз говорю. Я отряд два говорю. Нет, вы не слушайте меня. Я отряд раз говорю. Блин. Ладно. Раз. Два. Мы не будем баловаться, мы не обещаем. Все. Моментально вырубайте. Так, как этот отряд называется? Это отряд. Атакуйте. Блин. Давай, давай, думай, Макс Риск. Думай по-быстрому, по-карику. Ай-яй-яй-яй. Он твой ртой, блин. А блин, ну какого, блин? Бегом. <сос Gen -y> Бегом на базу. Стройте. Нам бы скорость, кстати. Так, как дела, бро? А, бро, я понял, чем он занимается. Вырубайте его. Также нужен еще гьянта, блин, наверное, не хватайчиком. Бегом. Будете там что-то новостроить. О, а, кого-кого-кого-кого, блин. Стой, чувак, работай. Атака, скорость. Я не знаю, что там происходит. Вроде плохо дела. Дело плохо. Ну, давайте. Ну, блин, какого черта? <софирь> блин, да пошел ты. Блин, друзья, ну понимаете, что он захотел пол карты, а я даже не успел пол карты захватить, он захват захватывал. это такое, вообще, чувак? Вспоминайте его тактику, изучайте вам. Тактика у него прикольная. Сначала Орду, потом уже этих вот снайперов, этих вот э, кузнецов. Кстати, да твой же дивизия. Давай, работай. Атакуй по полной программе, что-то как-то уже устал. Так, давайте силы ускорим. Вон считаясь считаю, друзья, эту тактику, это вроде бы рабочая тактика. Не знаю, зачем брать эти огненных, если можно этих одноглазых взять. Если был бы у меня фарбот, я бы заточил Затем могу порвать еще такую тактику, возможно рабочую. Не, ну как, конечно рабочую. А, ну да, конечно, когда игрок такой слепой. Понял. Ну классно придумал, классно, Ну, не молодец. Просто прокачены еще. <смех> а у меня сколько начнем? Давайте покрутим. Пятого уровня. Давайте попробуем его тактику. Возможно, тактика, очень рабочая. И более у меня есть сильный персонаж. А что не затяли? Иннвершенс. Нечто затяли, кстати. Нам производит очень много войск. Ну, я знал? У меня слишком было много карт, а у мне вообще как-то. Наверное, донатер. Так, донатер. Чтоб провалить с деньгами? Желаю вам этого. Так. так, так, так. Ну что, один-один я могу сразиться, а вот с ордой не могу. Сначала орду питающий, если один надо не играть. Да? А потом уже кузнеца. Угу. Нужно упроводить тактику. И, кстати, может быть, атаковать на него было сразу вырубить? Да, кстати. Но дело в том, что если у нас когда то будет такая дезаправка. понятно. Попробуем его тактику. Нужно его тактик рабочим. А, цель. Блин, забыл зовут... цель, блин, построить. Так, быстро строите эту башню. Раньше постройте башню все и закончим. Я забыл про него. Квест. Давай, работа работать чувак работа. не ну класс придумал У меня есть классики они отлично садится последний ну, максимум давайте возможно там скажут давай 10 какой-то бы чего ну стоп стройка такой тоже стройка Тай, -то ладно тебе да? давай блин а что твои магнитола он специально так делает он думает, что у меня еще база есть. Наивный чувак. Квест не дает выполнить. Так, на него квест. Видите, у меня просто легендарно Вот как это делается. Я его еще купить, но у меня уже денег нет. Да, Натя, на 100 уверен. Да, Также еще базу. Вот. Так, друзья, мы продолжаем использовать тактику, возможно, его тактику. Я такая себе мне круче я так думаю нужно показать вам что я круче чем этот неудачник. Так. Так. ну все я квест выполню получается вот этот колду самое лучше Стоп, что за кто изменил колоду это не смешно кто это сделал кузнец не ты а ч не копирует игрушку? кто их копирует это баг, что ли, такой? За нос, да? За нос. Так, окей. Они были сильными. У меня есть атака. Я мог бы зараж. выбрать. Бед нужен. Взяли только до двух максимум. Ускорялка. Может быть, карбоутание уже есть. Как орду победить? Скоростью чтобы канакус забирать все и, ну, и так мы так сильно здесь делаем так вот так сойдет я хочу его теорию раскрыть хочу всем встретиться обратно и вызвать на бой с тактикой шумна алло? Так, ну только не такой не эту шум, не пиши в комментариях. Так, ну вот тактика. Э, куча этих героев. А, Дев. Дев нужно узнать врага. Окей, попробуем все-таки. Рискнем отравить кубки, чтобы узнать, на что враг способен. Так, летающий, да? Не, ну я я имею право, я могу и делать это по-быстрому, да? по быстрому целую кучу кучу куча и все конец это шум или что блин звук игры ладно смолит ну реально я не знаю очень такой шум откуда он взялся да. сзади Маны еще. Нужно. Если мы выиграем то теория, теория рабочая. Сначала летающий, потом уже сильную. Давай, давай. Первый пойдет сейчас. И ватал, конечно, используем, чтобы увидеть орду. Скорость не нужно. Атака и может быть. Скорость. Так, ну давайте для дэпнотического вдруг там брак что-то думает такое я, я максимизку выиграю. Ого, ого, Так арду строим. больше Высшеман. До двухсот идем атаковать. Как он там ждет? Ждал. Посмотрим. Турий, возможно, турий рабочий. Кто же рабочий? Кто находит. Регенерация. Тоже нужно одну штучку взять. Это вот для бэпа. Они... Ну, давайте не главное. Так, атакуй списами как хочешь. Мы за на 100%, я уверен, да. Так, у нас еще есть дет. Так, давайте здесь три показывает, что мы здесь. Так, враг нас ищет. Теперь Будет классно. А давайте на убаске стоим. Давай, поезжай кучу войск. Орда строится, друзья, давай. Мы любого игрока бровим. Так, работает. Назовите ну, еще одну. Кстати, буду так, кстати, что теперь будет работать? Не ускорим. но будет вообще с картой. там можно Ман 50, Ой, как вам ты сделал? Я не знаю. Эй, излечите свою рану. вдруг там бард захочет. Регенерируйте ПЖМ. Иначе мы снимем Так, ну да. Кстати, у меня плохое. Плохо то, что он взял такую штуку. Струбайся. Давай. Атака. Нищим врага. Эх тоже можно. В принципе. Оригинируйтесь, пожалуйста. И вернитесь на базу. Вы не подкрепление, вы им вообще слабый старт. рабочий пуск. Долгая тактика. 20 на Вау, роль вообще самодлинных оказывается. Так, давай, немного, Давай, думай. Силу возьмем. А он пусть не собрал. Слушайте, я побеждаю. Что такое? Что такое с Сломали его? Так, давай, ждем, ждем. ждем. О, Ах, э, вообще пошли. Эй, маленький, вот сюда, вот, посмотрите, брак там. А вдруг мы вас встретим еще? Блин, знаете, как будто минерал очень. Да, вот там еще проверьте, мы, наверное, базу еще захватим. Войска здесь, в борточке, здесь давайте... Павлись. Вс ⁇ м, в атаку. Вс ⁇ мы их скрыли. В атаку, в атаку, через в атаку, в атаку. это реально сила просто вырубаем откуда я знал укротят ищи громила кто-то использует друзья просто экономику врубать чужую же экономику врубать на изи прыгай класс точка сбор конечно по армии врубайте ну ладно давай на прыгай здесь вырубайте все давайте Оу, пошло дела значи на базу врубать давай По полной программе давай не сдаюсь о все в конец мне. да конец тебе, друзья. ему конец что блин мне тут еще была там база слушайте а враг то тут еще йоу рак тут мило что ли полправим знать занимался на ему крыха это колда наверное самое точно ага враг последний здесь отправился он последний здесь остается давайте врубать его последний враг ты вот борт лочки здесь давай все просто в куче куче солдатов а маны маны. не все и отлично на дикузнецоп все друзья тактика рабочая стоп а он нас вырубил прям а, да, давайте побыстрее монт постойки по быстрому слушателя а у нас вырубил так на ну, принципе может атаковать а, вы ориентираться Оп, опа, она впала. Я вот акуть На, я его. А, ну а, крышка. Все, друзья, тактика рабочая, основая куда, конечно, рабочая. Почему враг взял кутницу? Потому что это рабочий так. Давай, прыгай. Во. Ну куда построил строить? Он такой. Нет, куда? Да, все-таки проиграл он. Ааа, брайга всех. Сила давайте. Так, иду затащите. Я попрыгну там, прыгать буду. Ну а что, вырубили тебя. Не будешь еще жить. Не с маной. Вот, вот. Стоп, а он что, реально с ним стал? А -а -а, так у него еще есть. Так, поискам. Я передумал. Собираем все, все, все ресурсы. Вдруг тут еще враг. Куда узнал? Пол карты, что собирает наш враг его там конечно убиваем убиваем хорошо но он уже пол армии врубаем даем отдохнуться как и нам и башни выпал здесь, пахнет вот и он не аждал седьмой арку он сейчас шикарный. друзья тактика рабочая 26 минут ролик охо смутрими пойду я еще поиграю всем да